Доброго времени суток, с вами Land Маркетинг и его представитель в лице Краева Александра. Данное видео является вторым видео из цикла интерактивных уроков по интернет-маркетингу. С планированием и созданием стратегии интернет-маркетинга надеюсь вы уже определились, если нет, посмотрите первое видео. Сегодня же мы поговорим о том, что нужно сделать и на что обратить внимание в первую очередь. Если вы только начинаете свой бизнес в интернет, или дошли до так называемого потолка в существующем бизнесе и не знаете, что делать. Я полагаю, что ни для кого не будет секретом то, что в наше время заниматься онлайн-бизнесом и выходить на рынок со своим новым предложением, слепую, без предварительной оценки и структурированного плана равнозначно гибели. Речь пойдет об исследовании рынка, анализе конкурента и первоначальных шагах к созданию своего сильного бренда. Это достаточно большая тема, поэтому в ближайшее время я отдельно более детально раскрою некоторые ее части, добавлю шаблоны и чек-листы. А сейчас давайте ближе к теме. Лучшие компании мира остаются на вершине своего бизнеса, в том числе благодаря анализу своих конкурентов и постоянному мониторингу и исследованию рынка. Анализ конкурентов – это отличный способ получить актуальную информацию и предсказать поведение других игроков на вашем рынке в будущем для того, чтобы предложить самые оптимальные бизнес-решения. Это видео дает некоторые объяснения по конкретному анализу интернет-маркетингу в целом, чтобы вы научились принимать наиболее обоснованные, осознанные решения. Основными вопросами анализа конкурентов являются следующие. Кто ваши конкуренты? Какие стратегии они используют сейчас? а какие планируют на будущее, как конкуренты могут отреагировать на действия вашей компании и изменения рынка, что они будут делать, каким образом возможно повлиять и использовать в своих интересах ваших же соперников. Преимущества, которые вы получаете от конкурентного анализа, очевидны. Это помощь в разработке своих маркетинговых стратегий, выявление явных и скрытых возможностей рынка, а также свободных и малозагруженных ниш созданию неоспоримых конкурентных преимуществ. Что же я посоветовал делать при анализе конкурентов? Первое. Составьте список ваших прямых конкурентов в интернет на сегодняшнем рынке. Выборка из 10 компаний будет достаточной для любой ниши, в какой бы вы ни находились. Наиболее удобным способом конкурентного анализа интернет-маркетинга я считаю сведение всех полученных данных в Excel-таблице. Каждому конкуренту. Добавьте по категориям предлагаемые им товары, услуги, оцените юзабилити сайта в целом. Грамотно ли составлен код? Вкладывается ли конкурент в поисковую оптимизацию? Дает ли контекстную рекламу? Как продвигается в социальных сетях? Как часто обновляет? И какого вида контент размещает? Проведите сравнение вашего сайта с сайтами ваших конкурентов. Своего рода интернет-бенчмаркинг. Отдельным списком выделите моменты, которые, на ваш взгляд, могли бы улучшить ваш сайт или добавить в него недостающий функционал. Посмотрите, что используют конкуренты с того, что не используете вы. Не забудьте посмотреть также тематические оффлайн и онлайн журналы. Что нового вы смогли заметить? Какие тренды наблюдаете? Позже? Я выложу шаблон примера анализа конкурентов, который вы можете скачать абсолютно бесплатно. Вы получите более подробный список вещей, на которые нужно обратить внимание, где и с помощью каких онлайн сервисов и инструментов взять данные. Так что подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Следующее. Оцените популярность и авторитетность сайтов конкурентов в интернет. Вам нужно знать основные метрики сайта, такие как его Tits, PR, AlexaRank, TrustRank. Для этого удобно использовать специальные плагины для интернет-браузеров, например, могу посоветовать rds Бар. Следующим шагом проведите краткий свод-анализ каждого вашего конкурента и адаптируйте вашу бизнес-модель в соответствии с итогами и выводами этого анализа. Далее убедитесь, что названием вашего бренда или вашим именем больше никто не пользуется. Зарегистрируйтесь во всех возможных популярных социальных сетях во избежание возможных проблем в будущем с киберсквотингом. С помощью сервиса Knowm вы бесплатно можете проверить занятость доменов и социальных сетей по заданному имени, а также зарегистрироваться во всех свободных сетях что называется в один клик. Далее составьте список Приблизительно из 10 ключевых фраз, я думаю, этого достаточно, которую напрямую связываете с вашим бизнесом. Эти фразы, по вашему мнению и из вашего опыта, должны быть наиболее актуальными и частыми запросами в поисковых системах. Свои догадки проверьте с помощью стандартных Wordstat Яндекс, ну, и, например, Google Trends. На закуску можете полазить на таких сервисах, как Topsy.com, и socialbakers.com, не все знают, что оттуда можно выудить много полезного. Проанализируйте конкуренцию по полученным запросам, не забывайте фильтровать результаты по региону, на который вы работаете, ну если таковой вообще имеется. Из этих фраз выберите несколько, которые набирают популярность по месяцам. С их помощью вы можете построить качественное семантическое ядро для вашего сайта, а это уже прочная основа для дальнейших действий к опережению конкурентов. Подумайте обо всех факторах вашего бизнеса. Каждый значимый элемент должен стоять в отдельном разделе вашего сайта. Если вы правильно выбрали главные опорные фразы для сайта, у вас должно получиться от 10 до 30 ну, взаимосвязанных категорий. Посмотрите, можно ли дополнительно разделить некоторые категории на подкатегории. Попробуйте подобрать синонимы используя сервисы интернет. Для мозгового штурма и наглядности советую создавать интеллект-карты. В качестве одной из альтернатив вы можете использовать бесплатный онлайн-сервис Bubble Us. Затем вы должны определить цель вашего сайта. Что это? Создание бренда, сбор базы потенциальных клиентов или интернет-магазин товаров или услуг? Возможно ли задействовать все три варианта одновременно? Было бы замечательно. Как вы думаете, что является основной целью ваших конкурентов? Ответ не всегда лежит на поверхности, поэтому немножко покопайтесь в этом вопросе. Думая о своем бизнесе, нарисуйте картинку вашего идеального целевого клиента. Что конкретно может заинтересовать его на вашем сайте? Почему он может покупать у ваших конкурентов? постарайтесь выделить среди потенциальных посетителей наиболее целевую аудиторию. Попавший на ваш сайт посетитель на любую его страницу в течение нескольких секунд должен четко понимать для себя, где он находится, что может получить и с какими выгодами, а также что он должен делать, если его заинтересовало ваше предложение. Если вы открываете новый бренд, подумайте о его внешнем позиционировании. Как позиционируют себя ваши конкуренты? В чем их отличие от других? Какое уникальное торговое предложение они предлагают? Создайте свои фирменные логотипы дизайн, если до сих пор у вас их нет. Если у вас или у ваших знакомых нет художественного таланта, используйте специальные сервисы, коих достаточно много представлено в интернет. Ну Из последних могу выделить русскоязычный дисконт из англоязычных ресурсов, это может быть ну, например, 99designs, можете использовать фриланс сайты, тот же workzilla или fl.ru, бывший freelance.ru, определитесь с сайтом, если в качестве системы управления контентом вы выбрали WordPress, можете подобрать для него уже готовую подходящую вам тему. Обратите внимание на те же сайты фриланса, о которых я говорил выше и другие тематические сайты, которые продают уже готовые шаблоны. А, например, ThemeForestNet. А большинство представленных шаблонов на этом сайте представлены, конечно, на английском языке, но есть и русскоязычные варианты. В любом случае, тем же самым фрилансером можете заказать перевод, и они вам его сделают достаточно недорого. Со стремительным ростом мобильных технологий дизайн вашего сайта должен быть также адаптивным то есть приспосабливаться ко всем экранам любых устройств, будь то мобильный телефон, планшет или настольный компьютер. Далее, какой вопрос еще можно посмотреть? Рассмотрите различные варианты сервисов, виджетов, плагинов и прочего, нужных вам на сайте для достижения ваших целей. Главное здесь не переборщить. Возможно, вам нужна будет защита вашего бренда в отношении авторских прав и контента, которые вы будете размещать от незаконного скачивания или копирования. Найдите время и ознакомьтесь со всеми предложениями представленных сайтов, которые вы видите. Затем выбирайте наиболее вам подходящие. А если вы продаете товар или услугу, подумайте о создании своей партнерской программы и вариантах ее запуска и продвижения. Если ваши конкуренты этого не делают, значит вы уже почти на шаг впереди. В зависимости от задачи исполнения, Советую присмотреться к сервисам типа JustClick и Admitted. Создать свою партнерскую программу можно также через GlobArt. Каким образом осуществляют поддержку клиентов ваши конкуренты? Есть ли она в принципе? Можете обратиться к ним, написать какой-то вопрос, позвонить. Посмотрите, как они работают. В какие часы и дни они работают. Будете ли вы осуществлять профессиональную поддержку клиентов сами? Если ответ положительный и вы не планируете брать штат человека или нескольких, занимающихся работой с обращениями клиентов, регистрируйтесь на Support Desk и будет вам счастье. И напоследок. Некоторые компании думают, что лучше идти своей дорогой, со своими планами и игнорировать конкурентов. Если вы крупный игрок на рынке, тогда бывает это утверждение имеет определенный смысл. Но если у вас небольшой бизнес, я надеюсь, что пройдя через этот шаблон анализа конкурентов, вы сможете оценить важность этого этапа. После завершения и периодического повторения отдельных частей анализа конкурентов, любой ваш проект будет иметь сильную опору под ногами и минимальные воздействия и угрозы со стороны конкурентов. В заключении данного видео я хотел бы поблагодарить вас за внимание и спросить, что интересного вы узнали, что еще вам непонятно, есть ли у вас какие-то дополнения или предложения. В общем, жду ваших комментариев, подписывайтесь на канал, получайте новые обновления, будьте в курсе всех новостей интернет-маркетинга. С вами был Краев Александр, LandMarketing.ru. Всего доброго.